Ну посмотрите на этого красавца. Паркуй, да, значит, ты выиграешь. Ты там не выиграешь, хотя ты не паркур, ты таборов. Ну, короче, сегодня мы вместе с Кефиром, с Феди и просто Кефир, и со мной Хайвес. Угу. Будем играть в эту шарманку. Угу. Вообще Изи. Он поначалу слушает и все, Изи. Только, Только не время у меня плохо было. Ой, я случайно ну, А ты где сейчас? Спавн. Ой, Иннот, тебе ставлю. А тебе щас дам опку. Ты поехали ко мне и ставь спавн Спасибо за опку. Так, от... так, так ставь, так пос... так ты ты поехали ко мне и поставь ее. Поставь. Вот я в нить, я что к себе такой хочу. Ставь пойнт. Вот вот команда, если ты не знаешь ее. Пойнт, Вот. И свой ник кефирный. Ты что-то ты что-то spawn... что не поставил спаундпоинт? Что не, я тебе отмечаю первый раз такое. Всё. А, я тебе дала, я вам прохожу. Значит, вот. надо дальше, вот там нет ничего. А, чё. Куда будет, Там нет вестницы, Я знаю, куда дальше прыгать. Уйди. Уйди. Я знаю, потому что куда ты еще? Смотри, куда надо. Вин, ну вот так на тот блок, да, все, ты понял? Вот. О, получилось. Да нет. Ах, а там невозможно, можно считать, разгон то взять. Вы -то да, нельзя Поставлю изи. Вот. Может, ты, может ты Ну, изи я поставил сложность. У нас теперь не будет голод тратиться. А, Эй, ты как-то опрошу... Как-то ты опрошу, да? А ты сейчас где? Я на да, синий. Блин. <свят> блин, блин, надо тебя пройти. Да, блин, ты упадешь, наверное, сейчас. Понял, я же... Это невозможно. Там невозможно. Не я к потому что там невозможно пройти. Ты М -м -м -м -м -м -м. Не это такой это такое, я вас.. Это везение какое-то тут надо. Ты что упал? Ты че, упал? Тебе заново все проходить? Да. Нифига себе. Прошел, ну, да, ну да там ты чекпоинт был, я, я встал на него, а ты-то не вставал никуда. Я могу а. сейчас типа так вот, я же могу себе IQ прописать и все. Да блин, мне бесит этот песен сталкер, то, что типа там, Все Вы, я... Э, а где там чекпоинт был, я понимаю. Там был чекпоинт, просто с его не увидел. А да. Выглядит он как, как, как обычная плита. Ой, простите. Я себя хотел кинуть. У меня. У меня просто спринт, у меня спринт не активировался. Не, мне И раз. И проходим дбас. Как я сдох, я не понимаю. Вот я поставлю сейчас, типа, сложность Если другую только дефиц... Куда ты допрыгнул? Зачем ты допрыгнул? Доп... А. может толкаться? А, так шипается? я посылу. только один человек может им воспользоваться. Вот это Ну что, давай, драка. Я там долго это проходил Да я тебе могу тоже. Паук, побивай меня! Ну так я тоже долго проходил. я я я я я не жалуюсь. Зачем мне скидывать? Так, можно же так? Мне Только такой сложный помешок пришёл. Ну ладно, там был чекпоинт, но я тебя спавнтпоинт поставлю. <сос> Опа, <сос> я хочу так. Да. Мими кефир, все, Поставим спа спавнтпоинт. Там я полу добью. <сос> <сос> <сос> ты -и? И где ты заспавнился? <сос> <сос> я а, я там заспавнился, я не знаю, что ты тут заспавнился. Это я сам себе, получается, был том Ну Точек-почек, если я, если я до него я сам останусь, с вами понял. Я тоже так да, же дрался с животными, когда первый раз в Майнкрафт играл. Ты... Да, я... это невозможно, таборы тут пройти сраный. Да. добрый. Даже в Роблоксе тавр Даже в Роблоксе тавр Я бы не согласился не могу. Там в Роблоксе хотя бы какие-то какие-то механизмы есть, есть интересность, а тут их нету. Там что надо Давайте опыт нам ставить. Ставь, где хоть что он понял. Как ты там. А как ты до синего дошел, не понял где? не если нафиг. Да я вот мне опять, опять занялся садить надо. А, хил. А, меня, по-моему, добил. Всё, я на за засванусь. О, получусь. Опа! Так, я добрым. А, спамболь. Плава. Если я поставил, тут вот, спом... а, а зачем я там поставил-то? Да. Тут... да нет, там, там было, было Да вот, как вот это, это невозможно, это невозможно дальше пройти. Дальше это невозможно. Невозможно, конечно, сложно. Там вообще невозможность какая-то вы меня когда я буду килл себе писать, долго еще и свой не писать. А вот, а вот на новых версиях можно просто написать килл, и оно тебе тебя автоматически себе выведет. Так, я доплю, я, я смогу получить. Где Нет, где-то... Нет! Да бей меня, бей меня. Паук, бей меня. Самое крутое по па... Так, yes. я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, <связь> да я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, я прохожу, нет, не надо. Это вообще сложно. Там, если что, я на розовом, то розовый там типа можно, там... Там да можно, это, это невозможно, невозможно. Там, там, на... я розовый, им разрешаю не проходить. Я... Не как ты допрыгнул? Это невозможно. Ты читер, значит. А какой читер? Читер? Да, читер. Потому что там невозможно, если я даже не могу, которые 4 года я играть. Я не отвечаю, там возможно. Вот, вот я еще, вот я доплюну. Доплюну я почти, почти хорошо. Я типа М -м. сейчас рубаю фула и все. И розовый так прохожу. Ну конечно ну, разку я пошёл за тебя, я эту блок. Эй, нет! Ух, Все, я не должен выбирать. Если это просто... Не не плохо. Плохо. Так, можно спарн-поинт поставить? Да, поехал у меня. Так. Ты поехал. Это, это не было. О! Ну, да, та там. ну, немного уже легко, это... А там вот-то ты-то там-то. -там, там невозможно уже пройти там-то. Проходите. Этот... Получилось? Получился. Получился кринж. Отнастивей. Ну нет, Я уже ездкий. Какая ты меня на... 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Я тебя не буду называть, на зеван тапать, мы должны честно проходить. Да, ладно, я еще дал не проходить. Да, да, Там пройти. возможно пройти. Да да нет, я ты почти прошел. Это невозможно. Попел блоки, выхожу ну, а я прох а я уже все прошел почти что. Life. А сейчас куда идти? Я не, а я не понял, сейчас вот так куда идти. А я понял походу, по уже как. Я понял уже походу, как там проходить надо. Вот так вот делаешь, вот так вот делаешь, вот так вот... Я да все комментарии, комментарии буду писать в топ-книке игр. я комментарии на YouTube отключаю э. всегда. Зачем? Я, я же прошел. Зачем? Зачем ты меня кинул? Да не знаю, случайно. ты все равно пройти не можешь даже ничего. Я буду тоже прох. Я, я буду пытаться, пытаться это пройти до конца своей жизни. Ладно, все, уже можно. Давай можно мешать уже. Ты Да так где? Так ты на Если и А там там тоже невозможно. Я согласен, мужчина. Если не вышли, ты ко мне начальник будешь. Я себя могу тупо сейчас просто перенуть все. Ой. Да я только... Я только... Да только... да я... Ты сто раз, раз, раз уже раз раз раз раз. говоришь, я так долго раз. проходил. В итоге ничего не проходишь. Да, ну, это не это сейчас Ну, по... уже немного легко, честно. Честно. тут вот очень... Я сейчас все ГМО вылим и буду ломать. Оп. И смысл. <связь> ты чё в креативе? <связь> <связь> Ах, ты ж там своим так ты ч, mm. в креативе-то? Я сейчас я не креативе. А ты зачем вырубал? Ладно, все, я прохожу. А куда вы? Это я не знаю. Ты должен сам право проходить. Ай, да там, там возможно, допрыгнуть. Просто это. Просто это сложно. Э! А где мой пива? Так ты креативку врубаешь. А, ну а, вот сюда не забыла. Да было, да, если да, это мне невозможно не да, пройти вообще. Тут надо сыр. Всты... Вот, вот, куда, куда дальше где он? А, -а, -а, а, -а, а, я не в ту сторону прошл. Давай, да мне! Оказывается, я, я... не знаю. просто не то. не в ту сторону поехал. Угу. Вот это я. Да нет, это битвец. Я хочу к Зиону уже пойти. А я сейчас уже к Зиону смогу пойти. Можно, знаешь, ребята, Я не буду вверх я буду такие кочки убивать себя. Очень легко, что давайте. я прохожу. Да нет! Да а я вам уже, вам я вам тоже вам уже прошу, вам я вам тоже уже прош. Как это возможно? возможно это возможно пройти. Это ну если честно, это я, я, я, я пройду сейчас уже, просто на Я сейчас. Вот сейчас я. Так ты что проходишь, что не так даже проходить надо? Нет. Так ну, сейчас сейчас про это возможно там потому что очень надо радио большой вот и я же Динаме. прохожу как ты я же как-то прохожу пытаюсь а ты просто говоришь я не могу она им там... ну, э... а а еще не вот не ст... Ст... а нам до конца еще проходить надо понимаешь вот? Обречите, разработчики, это панту, Да он и Если, если, если думать. <мес> да, да, да зачем ты меня, я случайно. Ну ладно, Попер. Да не надо. не Давай, давай, к себе тэпно. Доволен? И ставс по поинт тут. О, Оп, да. прошел. Так. Так, если ты ноешь, что не можешь пройти, что я сделал? Пукну, пукну в рот и наоборот... Да я понял уже. Так что, такая какой логика логика. Ну-ка, что там с Кафер? Ну, бился Акафер. А почему ты в ГД не играешь? Не знаю. А что ты что, что то прошил? Нет, она платная. Почему нельзя, там же это? Можно через яндеч там установить. Нельзя, надо, чей надо... Нифига, себе, я... Нифига, я выхожу? Да, вот, я... Ой. Да чем? я случайно. Ну ладно, ну так, если есть такая жопа у нас... Не надо меня киять, пожалуйста, тоже. Я я ты тебя случайно, ты сейчас будешь специально меня киять. Кстати, бей, сегодня... У... у нас, кстати, сейчас, сейчас дождь уже пойдет. Я <с... Доп... <с... Нет, почти. Почти. Разбился на смерть. Нет, ты мне еще? Убиваешь, я тут хорошо до красного уровня. Я, я тут отвечаю. А, ну, все, включаю свои самые лучшие... Так. так. А нет. А, ну, все, включаю свои самые лучшие способности вот так вот играть. Все, я включаю это... самые 4 года Minecraft игры. Я прохожу и все это. Вот так вот так, так, вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот, вот, вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так looked, конечно, вот, так вот, вот, так вот, так вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, так вот, вот, так вот, вот, так вот, вот, вот, так вот, вот, так вот, ну, типа. Не знаю. А, так если я что, значит, если я с красного сам последний блок упаду. Да нет! И я до красного дошел. Проходим, проходим. 4 года в Майнкрафт играть. Значит, хорошо играть. И вот так вот проходим. Ну ладно. Так. Да там, да до красного, там до красного. Ну, покажи, куда там до красного. А я, я сам, Я сам уже не понимаю, куда идти. Да я не запомнил. А, а, я понял. А, тоже понял уже как-то. Да, я, я тоже понял. А, всё. Yes, а, а что это? Давай, давай. Раз, два. Да, да нет, почему? Я не вижу эти стёкла. По-никаку можно вообще выходить. Оп, прохожу. Оп, оп, прохожу. Так делаем. Хорошо. Вот так вот разгоняемся ну, и. Что? Ну так я вообще как бы учить, а я паркую. где тебе сколько лет? Один. Ты у меня Майнкрафт играешь очень долго. На один год больше. Кстати, ты знаешь, ВПР. Что Кстати, АВПР ты их. Меня... Кстати, по. Об... Кстати, АВПР ты легко. ВПР? Да. Да. Ты его, ты его сдавал в четвертом классе? Э, я в четвёртом классе. Так да в четвёртом его тоже сдают. Ну, я-то не сдал. Все сдал. И чё? Эй, а, я оценка. Я шан... на Всем спасибо за просмотр. На связи был Кефирка Хайвас. Подписывайтесь на его канал, чтобы добить 2000, и подписывайтесь на мой канал, чтобы добить 100 подписчиков. На 100 подписчиков будет 5-часовой стрим, стрим, поэтому на 100 подписчиков будет 5-часовой стрим, вообще. Поэтому всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока!